Универньюз приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. В студии Адель Шамилова. Сегодня в выпуске. Состоялась международная конференция по вопросам экстремизма и терроризма. Как роботы смогут помочь в поисково-спасательных операциях? Кокорин и Мамаев. Каковы последствия драки? В современном мире ни одно государство не способно самостоятельно и эффективно бороться с экстремизмом и терроризмом. Необходимо определить единый комплекс проблем и задач. Об этом пошла речь на международной конференции по вопросам экстремизма и терроризма. Подробнее далее в Казани начала свою работу Международная научно-практическая конференция по вопросам экстремистских и террористических идеологий. Организаторами мероприятия являются Академия наук Татарстана, Центр самоведческих исследований Академии наук Республики и Казанский федеральный университет. Экстремизм и терроризм продолжают представлять реальную опасность как для международного сообщества, так и для нашего государства. Профилактика экстремизма и терроризма это не только задача государства, но и в немалой степени задача самой молодежи Институту гражданского общества образ в пленарном заседании приняли участие Муфти Республики Татарстан, представители Совета Безопасности Республики, аппарата антитеррористической комиссии и другие. Здесь мы собрались с представителями различных стран. И здесь в том числе присутствуют представители Казанского федерального университета, с которыми мы, в общем, наш центр исламических исследований сотрудничает достаточно давно, в том числе в рамках решения вот тех проблем, о которых мы сегодня будем говорить на этой конференции. Адель Владимир Химический институт имени Бутлерова второй раз принимает в гостях ученых по современной калориметрии со всего мира. Помимо сотрудников КФУ, в работе семинара приняли участие ведущие специалисты в области термического анализа из различных городов России, Германии, Китая и других. Кафедра физической химии Казанского федерального университета является одним из крупных научных центров в области калориметрии. Простыми словами, калориметрия ⁇ это методы измерения количества теплоты при протекании различных физических или химических процессов. Важным условием, обеспечившим успешную работу ученых кафедры, является международное сотрудничество с коллегами из других стран. Организованная конференция будет способствовать упрочнению научного сотрудничества и обмену опытом в области методов клариметрии, также повышению престижа Казанского университета как центра современной науки. Семинар посвящен новым аспектам применения калориметрии, в том числе скоростной калориметрии при анализе современных биоорганических и неорганических материалов и катализаторов. Встреча ученых продлится до 12 октября. Адель Шамилова, Зуфар Галимов, Ленардо Валитьяров, Универньюс. Можно ли ликвидировать последствия стихийных бедствий в кратчайшие сроки? А что, если на помощь людям придут роботы? Команда высшей школы ИСИС КФУ разрабатывает роботизированную информационную систему по ликвидации последствий стихийных бедствий. Анна Глазунова расскажет подробности.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 Новый сезон проекта «Университет третьего возраста» стартовал в Елабужском институте Казанского федерального университета. Данный проект реализуется в республике с 2007 года, и с каждым годом число студентов только растет. Подробнее в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ стартовал новый сезон проекта «Университет третьего возраста». Торжественное открытие нового учебного года состоялось в музее книги научном читальном зале института. Профессор кафедры русского языка и литературы Анатолий Роживин рассказал студентам об историческом наследии библиотеки института. Программа университета третьего возраста многогранна. Данный проект позволяет старшему поколению узнавать новую информацию по учебным дисциплинам, а также общаться. Знакомство с новыми людьми. Я в Элабуге живу. Четвертый год. Мне очень интересно здесь общаться с людьми. Наши молодые годы прошли на стройке, на Камазе, на заводе, и вдруг мы оказываемся опять студентами. Студентов ожидают лекции по здоровому образу жизни и робототехники. Анна Глазунова, Сирена Иванова и Дарнурумиев, Универньюз.